Эра милосердия Эпиграф Мне снилось, что ангел смертельно больной Сказал мне, что эра любви Закончится вместе со мной. Павел Кашин, Эра любви После войны, в квадрате горя черном, Ветер весны, Один был непокорным воле вождя, И падал прах горелый, после дождя на город опустелый. В поле пустом, совсем осатанелый, Рыскал прокорм, голодный хищник серый и почем Сигал поверх барьеров. Воин с мечом был символ новой эры. Спавший дитя один стоял на страже эры любви, пока невнятной даже, и, не шутя, всей многотонной твердью один стоял, вызывая к милосердию.